На картодроме «Микс» при поддержке Департамента спорта города Москвы состоялось уникальное мероприятие – «Картсим Московский спорт», объединившее реальный автоспорт и виртуальный. Эмоции у участников были разные, но в любом случае исключительно яркие. Очень классное мероприятие, формат, главное, интересный. То есть реальные, реальные гонки и виртуальные в одном – это классно. Кольцевые гонки – это не мое. Я вот сколько раз пробовала кататься по кругу, мне на втором-третьем круге становится скучно. Ну, потому что мне голова кружится, мне, мне просторы не хватает, а, и хочется все время куда-то с дороги уехать. Все интересно, ничего сложного здесь от слова нет. Единственное, нужно тренироваться и вкатываться, что и а, в езду в картинге, и вкатываться, привыкать, а, соответственно, на симуляторе. За 20 лет, которые в автоспорте, я прям реально сегодня круто отдохнул. Я прям повеселился, я действительно получил крутые классные эмоции. В соревнованиях приняли участие 10 команд по 4 участника, которым предстояло проехать 80 кругов по реальному гоночному треку и еще 20 по виртуальному авто москов рейсвой за рулем российского прототипа br03 симрейсинг это, ну, это огромное движение которое возможно по массовости оно уже опережает реальный автоспорт ты не поедешь если у тебя нету э, правильной техники и она прям очень четко выдержана ты должен действительно загрузить морду там на вот о каких-то остатках этого тормоза повернуть ты делаешь все то же самое что ты делаешь на обычной машине но единственное что вот не сжимает вот так вот всего, когда ты летишь в стену. Наша попытка объединить эти аудитории, она позволяет ну, олдскульным э, людям, ну, типа меня, э, понять, что такое симрейсинг и найти его для себя. С другой стороны, благодаря симрейсингу, ребята, молодые ребята, которые только гоняют на крутых тачках по разным трассам на компьютере, они придут в картинг и они поймут, что такое реальный автоспорт. По результатам напряженной борьбы третье место досталось команде «Микскартинг», в которой выступал главный редактор канала «Автоплюс» Кирилл Ларин. Серебро забрал коллектив под названием Apex, а на высшей ступени пьедестала оказалась команда «Московский спорт». Стабильность э, привела нас к правильному результату. Правильно все распределились, все сделали свою работу четенько и все. Вот и поэтому мы первые. Идея объединения реальных гонок с виртуальными понравилась и организаторам, и участникам. Так что подобные мероприятия мы почти наверняка увидим в будущем.